отдельно надо говорить дополнительно ко всему тому, что Наталья Александровна сейчас так э, хорошо рассказала. Я просто еще раз напоминаю, что у нас несколько систем э, регуляции у нас в организме. Человек это сложная, открытая система, которая э, реагирует всегда на все везде. Самое главное, чтобы вы понимали, что сложная, открытая система в первую очередь реагирует на мысли. Поэтому, когда мы запускаем у себя ä, негативные ä, эмоции, сами внутри у себя позволяем им выходить, то включается гипоталамо-гипофизарная система и она начинает выделять нехороший такой гормон кортизол. гормон стресса. Друзья мои, когда у вас выделяется большое количество гормона кортизола и это длительно, вы длительно недовольны. Длительно раздражены. Кто-то вас раздражает, как прям фактор сидит дома и там чавкает беспрерывно. Хочется что-нибудь сказать. Или еще кто-нибудь, соседи там у вас песни поют. Мало ли кто вас раздражает. И вот если вы с этим раздражением не сумели справиться, а у вас этот кортизол выделяется постоянно, то это быстрая дорожка к развитию онкологии. Поэтому вот этот препарат, пептомеланин, Снимает это, он снимает вот это напряжение, снимает стресс и, с ним, и улучшается регуляция. В этой ситуации прекращается вот эта хроническая длительная депрессия. Еще я, конечно, мне трудно говорить, мне еще предстоит много-много-много-много вариантов пересмотреть. Но я уже четко увидела, что пептомеланин в сочетании с пептоартимином снимает элементы хронической депрессии. Друзья мои, хроническая депрессия – это тяжелое заболевание, которое сегодня до 70% пожилого населения имеет. Это потеря смысла жизни, это потеря внутреннего интереса к жизни. Ты никому не нужен, ты ничего не можешь, и у человека начинаются вот эти внутренние элементы депрессии. Вот эти наши препараты замечательные, они эту депрессию снимают. Чем она опасна для нас, эта внутренняя депрессия? То, что внешние люди не видят ее, Человек ее не показывает, а внутри изменения идут. Причем на очень серьезных, сначала на функциональных уровнях, а потом они переходят уже в органный уровень. У нас идет такая динамика. Сначала идет э, психоэмоциональная какая-то травма, стресс, мысль. Затем появляется изменение энергетики, потому что сразу же включается гипоталамо-гипофизарный комплекс, митохондрии прекращают выделять энергию, Человек теряет энергию, он ложится на диван, отворачивается к стенке, говорит, отойдите от меня, я никого не хочу видеть, не надо мне ваша помощь. Сами не просят. Люди с внутренней депрессией помощь не просят. Вот это самое сложное. Третье начинается, у них функциональные изменения, когда органы начинают, а потом они переходят в органы. Ольга Северна, как их заставить ждать, если они не просят, отворачиваются? Вот это самое сложное. Вот здесь вот вообще, понимаете, да, я длительное время работала врачом-реаниматологом. У нас такая тяжелая профессия, когда надо оказывать помощь, когда у тебя не просят, а вроде везде говорят, не надо оказывать помощь, пока у тебя не попросят. Так вот, когда вам попали люди, с, родственники, знакомые, с депрессией, здесь либо хитростью.. Вот говорить, э, ты хочешь водички, ты знаешь, без воды нельзя, надо воды попить, сами накапали. Извините, но здесь такая хитрость оправдана. Когда человек чуть-чуть открыл глаз и говорит, что ты дала, то мне, мне стало легче, то в этой ситуации уже можно говорить, вот есть чудесные э, пептиды, которые продлевают жизнь, они проблемы помогают решать, давай вместе. Потому что вот когда вы с, с кем-то, с человеком работаете, вы должны помнить, что есть он, болезнь и вы. Иногда, иногда, еще у вас есть доктор, тогда вам легче. Когда нет, то вы хотя бы втроем, вы втроем должны сильнее вот, быть болезней. Поэтому человека нужно убедить. А если он не может, то значит здесь нужно женской хитрость. А если мужчины лаской? Кошки подошли и говорили, мы хорошие, мы дорогие, моя милая Хочешь водички? Надо подбить водички. А когда люди не хотят, можно... Трубочка Нет. есть такая, да, специальная. Хорошо. Трубочку даете, этот, и он пьет. Этот. Потом можно даже сверху наливать. Он ручок открывает из трубочки, чтобы туда ложку не сувать там, и по зубам не стучать. Понимаете? Поэтому можно это дать. Как только человек начнет это употреблять через какое-то быстрое количество времени, у него глаза откроются, он еще захочет. Потому что пептомеланин как раз отключает уже... Это, я еще не проверила эту гупивозу, но она уже у меня в голове, извините. Он отмечает, от, от, отключает действие лизосомы. Лизосомы такие, у нас такие в клеточке есть штучки, которые включают синдром э, самоуничтожения. И вот Люди, когда долго находятся в депрессии, они самоуничтожаются. И вот это отключается, вот этот механизм.